Друзья, всем привет. Сегодня вы смотрите четвертый выпуск нашего шоу. А какая тематика у нас на сегодняшний день, Алексей? Мы сегодня предложили достаточно такую проблемную тематику, очень болезненную для общества. Это правоохранительные органы. Правоохранительные органы, понятно, что это государственная какая-то организация, то есть она курируется государством, организованным государством, сотрудники которых по закону должны осуществлять властные полномочия по отношению к то есть именно властные полномочия. То есть это как бы такая организация, которая имеет возможность осуществлять некое такое разрешенное насилие. Специфическое. Очень специфическое. Только им присуще. Но вообще де юра органы, правоохранительные органы, они защищают нас от власти. Но мы знаем, что эта часть общества, я имею в виду полицию, отличается некой противоречивостью. И, например, на тех же митингах мы могли заметить, что охраняют не нас от власти, а власть охраняют от нас. Ну, в общем, понимаете, да что. <смех> да, хотя, в принципе, не очень понятно. Они что, как бы, демпфер между властью и народом, что ли? Нет, они как бы часть народа, и они должны просто как бы, условно говоря, согласно той изначальной функции, регулировать отношения между людьми. То есть есть какой-нибудь, скажем, пьяница, дебошир или прочее, да? И они должны каким-то образом дектировать вот это воздействие как скажем, асоциального типа на всех людей. А получается, что сейчас очень сложно контролировать деятельность правоохранительных органов. И не редко и нередко прониках, и нередко мы узнаем случаях о властью правоохранительных органов. Например, Дмитрий Захарченко. У него дома нашли миллиарды рублей. Это э, полицейский, который брал взятки по 7 миллионов, не знаю, и по сколько миллионов. Это доказанный факт. Да, Потому доказанный факт. Знаете, сколько недоказанных? А. Ну, понимаете, СМИ нам об этом нас посвятило. Этом. А, понятно, что СМИ наши на сегодняшний день освещают... Процентов 2 из 100, всей информации, что происходит в стране. Так вы представляете, чем этот человек мог заниматься на самом деле? Чтобы заработать такие деньги. Однако трафик. Об этом часа, страшно говорить. А чем контракт. он мог заниматься, чтобы заработать такие бабки? Где деньги? Пусть деньги вернули. Но про сотрудников ГИБДД я даже говорить не буду, но, ну, я думаю, я думаю всем, кажется, у каждого есть представление об этих сотрудников И вообще, в случае, когда руководящего работника правоохранительных органов какого-либо района уличают в употребление его власти, как правило, его просто переводят на аналогичную работу только в другой район, где его еще просто не знают. Но, к сожалению, власть... Делом, которое занимаются наши власти, и органы. Пиши мне все равно. Не пиши, а пиши те. Мне похую. Также в правоохранительные органы несомненно есть позитивные функции. Они занимаются расходом на разводство, различные правонарушений, но Именно эта задача правоохранительных органов обычно выпячивается и выдается за основную ее деятельность. Для оправдания действий правоохранительных органов, причем не всегда законных, за которые мы не можем наблюдать и просмотреть, такая категории как двоих стандартов. Также, в частности, критика правоохранительных органов при этом а, квалифицируется такими терминами, как экстремизм на скачанных водки и кримитах. Да. Эта традиция прослеживается еще за временом СССР, когда 6-й отдел КГБ, как нам известно, любое знакомыслие против Советского Союза и против идеи воспринимал... Поспоряемо... Контрантисоветейский. Да, Контрантисоветейский, после которого все боялись. Режа, ну, с... я хочу задать вопрос вот вам. Вы уже наверняка знаете, что власть сейчас создает новый законопроект, о презумпции доверия правоохранительным органам. И можно в трех словах, как это повлиять на наш социум и страну в целом? Ну, если в трех словах, Алексей, то я скажу так. Насильно, мил, не будешь. Я кровью чувствую 37-й год, я чую там, что происходило. Я знаю, что такое антисоветизм, я знаю, что такое шестое отдел КГБ. И как всех инакомыслящих прессовали. Я вижу, что сейчас происходит, когда... Действительно, как Лиза сказала, органы правоохранения разгоняют, значит, митингующих, прессуют и засовывают в автозаке. Мы знаем историю с Дадиным. Зарешаю, говорю, снимать. Отойди, говорю, от меня. На 4 метра, говорю, отойди. На сколько? На 4 метра, говорю. Я вооружен огнестрельным оружием, и в случае, если не я буду использовать огнестрельное оружие. Отойди от меня. Отойди, говорю, от меня. То есть, почему я сейчас на основании какого-то закона о презумпции доверия буду доверять правоохранителям? Конечно, я им не буду доверять. Доверие рождается на основе долгой истории. И, ну, доверие, конечно, рождается на основе определенного контроля. А, Безусловно, да. А, а эти задачам... законопроекты да, бесконтрольным, то есть, они делают практически бесконтрольным эти правоохранительные на как те же спецслужбы. Конечно. То есть непрозрачность вот этой структуры приводит к тому, что они склонны к зло злоупотреблению. Хотим этого или не хотим. А вот если говорить о спецслужбах, то там это вообще очень сконцентрировано. Там то все, есть... все секречено. То есть любые действия, они вообще не поддаются никакому анализу, они совершенно непрозрачные. Никакая общественность вообще близко даже к этому не допускается по для того, что это все абсолютно секретно. Поэтому, конечно же, презумпция доверия органов власти Приведет только к еще большему противоречию между народом. Вот. и властью. Я абсолютно согласна. И мне кажется, друзья, ваш долг не допустить всего этого беспредела, что связано а, с этим самым законом, который хотят власти выпустить. И для этого полностью намного делать. Вот для этого выберите, пожалуйста, по ссылочке к этому видео, в описании к ролику, там будет переход на, на петицию, где вы как бы будете выражать свое мнение о том, что вы не хотите, чтобы, чтобы этот закон был вообще он, даже рассматривался. О презумпции доверия. То есть вы должны понимать, что если он будет принят, в суде показания полицейских будут превыше, как бы, даже закона. То есть, что бы они ни сказали, что бы они написали, это будет восприниматься как абсолютно истина. В Конституции этот закон тоже очень сильно влияет. Это как антиконституционный закон. Конечно. Как да. многие законы, которые... Я, прямо сейчас мы можем зачитать 49-ую статью, насколько я помню. Итак, да. Каждый, каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. А тут вы будете обязаны доказывать свою невиновность. И, будете... И вряд ли докажете, потому, потому что... Потому что доверие будет, ну, слово полицейского будет весомее. Это друзья, не надо, потому что правоохранительные, правоохранительные органы, потому что это органы власти, а мы источник власти. Не нужно путать эти вещи, Представьте, насколько больше будет вообще поток вот этих преступлений со стороны милиции, со стороны полицейских. И Ты мы вообще перестанем это контролировать. Конечно, вот эту ветку власти будет абсолютно бесконтрольно просто к вам будет подходить сотрудник полиции и вы не имеете права вообще ему ничего говорить, вы должны вставать раком и... Смотрите, в России широко известное движение за защиту прав свободы собраний стратегия 31 то есть это нас дается ссылка на статью конституции номер 31 а также движение за правительства и вертикали власти сформированной Владимиром Путиным при таком правительстве, как считают участники этого движения блюдение законов и даже элементарный прав человека невозможно э, не открою, прикрою, По возникает это противоречие между народом и правоохранителями и наиболее пассионарные личности как бы противоречия. противоречие вот яркий пример этому например события 2009 года это так называемый как, приморские партизаны то есть явно действиями самих правоохранителей. Тот беспредел, который вращался. То есть власть, в принципе, людей подвела к этой черте. Они ее переступили. Дальше. Вот то, что были, например, события, известные в Кандабаге в 2006 году. Когда так также правоохранители срослись фактически с этой преступной группировкой. Причем она, кроме того, еще была национальная, эта преступная группировка. И жители этого небольшого городка Кандабага фактически восстали. И это опять же, сами же правоохранители, сама же власть подвела людей доверия да, события. Да, да, да и вообще, да, вот, да, Алексей, так и необходимы ли правоохранительные органы, если не сейчас, то в далеком будущем. Вообще, я думаю, что в гражданском обществе, где каждый человек отвечает за свои поступки и действия, правоохранительные органы как институт выделены из общества вообще не нужны. И чем более тоталитарное государство, тем больше опасность исходит от правоохранительных органов. Поэтому я считаю, что в идеальном обществе, в обществе гражданском, правоохранительные органы вообще не нужны. И на этой мысли я предлагаю завершить наш выпуск. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал. Пока. Пока.